Если все, что в вашей победе, в счет 2 в вашей еще в еще угрозы, что потом сломалось, нарушилось? Ну, как бы так сказать, ну, немножко, немножко потеряли концентрацию, в принципе, все эти моменты обговаривались, и, значит, эээ, скажем так, где-то не выбили, где-то с центра штрафной знали, как играет Брестская Динамо, куда идут передачи, поэтому немножко не разобрались в этом. Но, значит, и в принципе это повлияло на исход матча. Хотя отмечу, что значит, команда очень грамотно строила игру свою против скажем, чемпиона страны. Но чуть-чуть потеряли концентрацию. Вот этого чуть-чуть нам и не хватает. Не хватило. Ну, так бывает. Ну, потом пенальти, ясно, что пенальти на последние минуты, и уже ты идешь все равно там сколько чего отыгрываться, и получаешь контратак. Где-то исполнительское мастерство тоже не хватило нам в исполнении. Может быть, везение, может быть. Именно исполнительского мастерства. Здесь еще вопрос. Александр, я Александр Славович, Александр, выгляните на Ком. Как оцените сегодняшнюю атмосферу? Мы говорим, что мы играем для зрителей. Как сегодня? Много зрителей, немного пришло. Как вот в такой атмосфере мы игралось сегодня? А где сейчас много зрителей? Ну так, ну нормально игралось, я как-то так не понял. Честно, вопросы не, не догнал. Ну, вопросы не догнал, честно так. Извиняюсь. Но я, может, я так не внимательно, знаете, я так не, не старался не отвлекаться. Знаете, когда отвлекаешься-то. И тогда еще вот этот вопрос по, по атмосфере. Сегодня не было Минского Динамо при этом на трансекторе веселил два баннера в память о погибших фанатах Минского «Динамо» после матча вся команда подошла, аплодировала пустовому фан-сектору. Как относитесь это, к этой акции? Поддерживаете или не поддерживаете? Ну, погибших, ну, вы знаете, как, как в любом случае нужно уважать. Значит, в любом случае. Это, ну, как бы... Смерть такое дело, что... Как и жизнь нужно уважать, понимаете? И любой, ну, христианин уважает, как и жизнь так и смерть Понимаете? я нормально к этому отношусь. Три матча подряд в разных турнирах команда не может добиться победы на какие мысли это наталкивает что нужно делать где у вас мысли подставки. Так интересно спрашивается у меня мысли у меня мыслей столько много когда знаете бывает что я не успеваю даже догонять своими мысли. ну так бывает вы думаете, что ну, так, главный тренер мысли так сегодняшним днем, ну, разные бывают мысли, все бывает в этой жизни, как, как вы сказали, как и смерть, так и жизнь уходят рядом, поэтому смотрите по сторонам, вот я... именно, да, я не стачивал вообще. Какие надо выводы сделать, чтобы наконец-то прервать эту затянувшуюся серию, потому что ну, динамо сами понимают, три матча. Ну я, я считаю, что, ну скажем, не считаю кубковые с кромкачами, где какая-то непонятная вообще ситуация там вообще во всем было. А, значит, мы проводили, ну скажем, кубковый матч с Пястом с очень, я как сказал сильным командой и показывали хороший уровень игры, как и здесь. Уровень игры был показан, ну, скажем, ну, где-то расконцентрация, где-то не где-то, может, мы там чего-то не досмотрели. Хотя, опять же, значит, при подготовке матча просчитывается все. Но, бывает, ты не можешь просчитать, случайность, знаете. Или хорошее исполнительское мастерство, как ну, значит как я говорил, исполнительское мастерство стоит денег, ну, в любом случае. Ну, и здесь точно так же я не могу упрекнуть команду, что она не пыталась играть в футбол, в футбол. Вот часто вы... А можно я, можно я пойду? Я, честно, я устал. Можно, вам, может быть, вам это странно покажется, но ну, бывает человек, как бы так, знаете, мысли вы задаете мне вопросы какие-то, а я, ну, скажем, наверное, плаваю в облака, потому что думаю о футболе. Почему там, почему там, почему так? Можно? Очень Все, очень спасибо. Очень Давайте.